Приехали с Лешей в деревню местную, залузскую. Нас тут уже встречает толпа местных. Уже песни поет. Вон, видите? Это то, чего мы с Игорем Рязанцем хотели избежать туристических мест. начинают продавать всякие штуки сувениры галстуки из бисера всякие штучки тоже из бисера копья но ну, всякие очень туристические безделушки сувениры и так далее цены в принципе обычная как и везде просто здесь есть такое скопление скопление сувениров потому что здесь очень много туристов And we are now visiting our first village, which is the Zulu village. The name of the village, we call it Kwa Begintaba. Can you say Kwa Begintaba? Kwa Begintaba meaning look at the mountain view. A worry up there, we call him Incholi. Can you say Incholi"? Incholi? Incholi. it's a god. Can we greet him up there? Can you say, Saubona? Saubona. Yebo. Yebo. Let me show you the way of greetings, using handshake. This is how we greet. Saubona. Same as Hello. How are you? Смотрите, как у них сделаны крыши. Видите, несколько слоев салона. Сначала ее салона. Потом пошла. Еще один слой. Еще один слой перекрещивает. Еще один слой перекрещивает. Все сверху повязано веревкой. Вот такие вот домики. Это деревня Зулусов. Вот так вот они раньше жили. Ну, в принципе, и сейчас, может быть, некоторые живут, но таких уже в Южной Африке, я думаю, не осталось. Ведь со временем она выцветает, становится темнее, но по-прежнему не пропускает воду, не нагревается и не остывает. Перепад температуры очень высокий. Ночью, может быть, там плюс 5-0, а днем плюс 30, плюс 35. Вот, а изнутри крыша делается вот такими прутиками. Просто делается свод тырочку, но она замазывается глиной, либо вот, вот такие вот лимпочки ставятся наверху, чтобы вода не куда. village up there can we creep them can you say nakai away. Away. away but not away a <laughs> way that means we welcome yeah. friends where we are this is their meeting place we call it in but now in this village ladies you are not allowed to be here then you ladies you only allowed Should be in the kitchen. Mm -hmm. Not you. This one. It's a. Uh, It's a uh, cheap. 4 x four, by four. <laughs> <laughs> Grand Cherokee, big machines. So we use the jeep, a sledge, when we transport our food at home after we harvest from the field. что могу вам сказать, посетили мы деревню Лиседи de Village, культурный центр африканский, южноафриканский. Здесь представлены четыре народа, южноафриканских проживающих на территории Лесота, Свазиленда и ЮАР. С одной стороны интересно, но с другой стороны это напоминает такую деревенскую самодеятельность, стоит 25 баксов, это по африканским меркам очень дорого. Но сходили, я точно не пожалел, по крайней мере, посмотрели, купили сувениров, и все, сейчас поедем в Йоханнесбург.